Всем привет, ребят Сегодня будем настраивать вот девятку Данину Она на полторашке э -э, На шестнаре И валы у нее Уса какие-то, я точно не помню Уса, причем э -э, оригинальные Снятые с боевого автомобиля С двенашки там Именно не то, что сейчас делается, а именно то, что ну, реально как бы, были, в гонках участвовали. И э, мы пытались уже ее попробовать настроить, но оказалось, что там бензонасосом проблемы со смесью были. То есть все уплывало, ну и некие косячки. Плюс еще датчик фаз не работает. Э, ну, Даня его поменял, но он как не работал, так и не работает. Сейчас увидели мы все это дело. Судя по всему, где-то в проводке. Проводка здесь старая, стоял Bosch MP7 и перепиновано все но в принципе вот эта настройка то что мы сейчас будем делать она как бы временная ну пока чтобы поездить поэтому тут не актуален э, датчик фаз как таковой главное откатаем чтобы все нормально было потом мотор все равно будет, будет переделываться ты что-то другое хочешь да, да, вот да потом да. позлее ну, всем надо быстрее машину делать да ну и соответственно потом уже настроим нормальный боевой мотор и э, чтобы нормально он да ездил. А сейчас пока временка как бы для тренировок и для всего, я думаю, про да, да. И, наверное, ты уже, наверное, 1.6 будешь собирать или что-то, скорее всего, да. Так что посмотрим. Ладненько, мы сейчас поедем кататься, все прикрутили и подубасим сейчас покаду. Вот, ребят, мы с Северный Котлин приехали. Это часть острова Котлин. Обратная с той стороны находится у нас Кронштадт, а с этой Фортификационные сооружения вот эти. Это, по-моему, вторая линия заграждения. А основная, она находится где-то в 40-30 ну, минутах ходьбы. Это форт рифт там, самый большой вообще. Вот эти все штуки, вот эти вот, на них пушки стояли. И оно уходит вот туда, далеко, далеко, вот туда, грядка, Их там немерено. Я могу сейчас поснимать вам так ради интереса. Хотя я уже снимал на самом деле. Сейчас еще покажу. Вот, ребят, вот этот лафет. Здесь пушки стояли. И они вот так вот идет, огибает там войсковая часть. Ну вот, ребята там с радарами. Она вот так вот огибает. Вот здесь идет, идет, идет. И туда за это за горизонт уходит. Вот там тоже уже финский залив. Раньше вот этих деревьев не было заросших. Соответственно, финский залив был виден полностью. У сейчас самолеты летают, гражданские, малая авиация. Тут у них аэродром большой. С гражданской авиацией Хорошо, что погода хорошая у нас попалась Ну, еще, видите, ничего зеленого нету Как бы неинтересно выглядит А вот та дорожка Вдали, вот там люди идут Она идет к форту Риф Он там где-то в 30 минутах ходьбы Приблизительно Но там вообще заграждения гигантские Там первая линия как бы идет Там просто с этим не сравнить Там, ну, я не знаю Там площадка где-то ну, не знаю, вот если вот мы здесь стоим, вот там вот машина, э -э, ну, вот поджерик стоит, и где-то вот за ним вот это все такая бетонная хрень идет. Два, по-моему, этажа вниз. Но там пушки какие-то вообще гигантские были. Это как бы маленькие махонькие. А там э -э, на рифе, ну, мы туда не пойдем, там как бы такая дыра, лафет, э -э, и на рельсах каталась какая-то гигантская пушка, пушки немеренные. Да, да. Очень интересно. Это постройки еще при царе были, надо еще... Я даже не знаю, я не помню, я там историю читал У них где-то написано, что При царе там модифицировали А по-моему еще чуть ли не Не скажу, конечно, могу ошибаться Чуть ли не перед Петре это начали все строить Может попозже, конечно Надо просто почитать будет Ну здесь все заросло уже Здесь вот это все тоже Стояли, вот здесь опять же спуск к лафету Вот здесь тоже лафет должен быть Вот он заросший И вот так вот они идут, идут, идут И там далеко очень ну, сейчас пойдем еще, наверное, на берег сходим, на пляж туда. Вот, ребят, мы на пляж вышли, здесь как бы уже песочек все растаяло. Причем песок сухой, реально, как бы, ну, ниже он помакри. Ну, лед здесь стоит, потому что э, форватор вот там, вот там корабли вдали вы не увидите, все равно на камеру на эту. Там же чуть дальше маяк отдельно и вот часть э, Форда Риф в конце, в самом, вот там вот. Это где первая линия, вот эти заграждений. Ну, я говорю, здесь пешком вот отсюда идти Где-то минут 30 приблизительно ну да, тут, наверное... ну да, сейчас мы пойдем на смотровую площадку Вот туда поднимемся С нее сниму Ну вот, тут опять самолетики И вот эта часть, как я говорил, уходящая оттуда издалека Часть опять фортификационных сооружений И туда уходящая ну, это как бы мы поднялись на смотровую площадку здесь все информационные тут птички какие живут, звери и расписано где чего здесь опять же вот форватор нарисован там вот форт риф как раз находится ну и пляжи здесь тоже песочные песчаные точнее оттуда можно заехать с того края ну и там где мы вот остановились тоже как я и говорил, корабли стоят. Я не знаю, сколько тут вышка метров смотровает. Сюда получше видно все-таки. Вон Форт Риф. Там еще такая вышка есть, то ли с ней с парашютами прыгали, там типа электр такой-то, вышки. Я там как-то был давно. Сейчас, к сожалению, закрыли реконструкцию делать, потому что это была войсковая часть изначально. Закрытая территория, потом расформировали и там вандалы всякую всю хрень блин, металл тоже, на козлы но сейчас закрыли, кто-то что-то там переделывает, я не знаю, он собирается музей сделать так что вот такая вот тут тема погодка хорошая, ну и корабли он там стоят как я говорил, пляж здесь огромный он уходит отсюда, вот здесь основной и туда, если гриф уйти там уже не такой широкий основной вот здесь летом прям кайфово, тепло в принципе тут все, это же море часть финский залив как многие думают это типа залив какой-то а на самом деле это часть просто балтийского моря именно залив как бы и есть по сути это балтийское море но ну, с более пресной водой потому что него втекает и вода пресная если туда дальше ехать туда в сторону прибалтики там уже вода уже такая более соленая Ну, сейчас, наверное, поедем, сгоняем, наверное, похаваем, да? Да, думаю. Да. в Кронштадт, а потом поедем дальше уже кататься. Так что еще поснимаем. Ну, все, сейчас поедем, поедим. Я все время путаю, меня, это не северный, а западный Котлин. Лично у меня клинит, забываю. Сейчас поедем, поедим нормально, сам Кронштадт, и поедем дальше кататься по кругу, по каду. Вот, ребят, катаемся, мы уже заскочили, покушали, блин, Сейчас уже на другую сторону залива выехали, едем уже тут по плотней по кольцевой дороге. Ну отстраиваем, в принципе все нормально. Да, забыл сказать, мотор полторашка, валы уса у нас 8.6 э, с фазой 272. Ну, они такие лайтовые как бы, в принципе достаточные. Они покупка как бы кубковые вообще считаются. Усахи, да. Так все настраивается в принципе нормально здесь ничего космоса нету совершенно стоковый мотор ну, степень у тебя все заводская да получается как говорил форсунки стандартные на дмр Так, здесь, ну, рисак алюминиевый, то есть от полторашки 12-го нормального обычного мотора. Никакого космоса нет. Но, в принципе, все едет нормально. Единственное, там были проблемы с детонацией, но мы ее решили. Смесь подстроили, углы я подкинул. Более-не-менее нормальные. Сейчас докатаем, я еще посмотрю. Ну, я думаю, что я еще поснимаю немножко, чуть попозже ребят катаемся все тут особо конечно снимать нечего сейчас приехали э, в разлив на... едем к шалашу ленина э, здесь в принципе иногда проводят ралли э, такой топ есть Интересный. но он спринтовый в основном он коротенький такой спринт и ну, я думаю все знают где у ленина был шалаш меня там еще, по-моему, в пионера принимали, туда раньше возили детей из школ и в пионера принимали автобусы, блядь. И вот эта дорожка, идущая как раз, шла что Здесь разлив. На самом деле это была в то время это финская территория. Он здесь ссылки брос закрывался, блядь. Постоянно восстанавливаем. Посмотрите. Вот ну, мы уже... на площадку приехали, там, где советских все это времен. Вот здесь площадочка. Сюда вот приезжали, короче, автобусы вот здесь такая круговая. И вот здесь вот э, под крышей тут пионеров содержали, блин, водили туда, к, этому, к шалашу, вот туда дорожка идет. А вот здесь проводили тут линейки всякие и принимали в пионеры нам, ребят, нам туда лучше пройти ага. ну вот здесь вот, да, проход и вот здесь вот линейки проводили тут парадно все было было очень прикольно и, кстати, ресторан, он еще работает здесь шалаш называется так что кстати, недалеко от Питера совсем можете приехать как-нибудь посмотреть ну и вот туда сейчас пройдем, там будет музей дальше и все остальное ну, я там поснимаю уже. Дошли тут буквально. Вот здесь вот шалаш за этой каменной. Там он стоит, кстати, даже. А здесь вот эти, вот это пни Ленина. Он здесь на одном сидел, на другом писал. Вот этот маленький, который пень, у него стулом был, а второй пень, это столом был, да. Ну, и вот здесь музей, кстати, находится. Сам музей, как бы, посвященный этому месту и сейчас я вам покажу еще вот сам шалаш как бы вот здесь я думал что его раздалбывают на это на зиму а по факту нифига он даже стоит раньше кстати не было никакого забора раньше просто он стоял и стоял можно было подойти У них а в 90-е э, залезали туда всякие дураки, сжигали постоянные, его, блин. Потом туда поселили мента, он там сидел, блин. Если кто-то сюда подходил, он выходил. Бага, да? Ну да, да. Ну постоянно жгли, блин, в 90-е, знаешь, когда против этого, блин. Против партии шли и все остальное. Ну, я смотрю, тут они какие-то новые темы поставили, он там. Ну и вот там, вот сам музей как бы, и там вот бюстик его стоит, такой нихреновый, большой. А вот туда выход на причал. И, кстати, здесь циркулируют кораблики, которые плывут с Сестрорецка, с того берега, и сюда специально подплывают, там даже расписание есть, что в музей возят, да. Как ни странно, такая тема тут. Можем сходить туда на берег мы. Не пойдешь? Тут сухо, в принципе. Ну, тут сам музей. Там памятник стоит Ленина. Да, музей шалаш Ленина. Я думаю, сейчас он не работает, но там обслуга вся есть, естественно. Но он в какое-то время, наверное, все-таки открывается. Сейчас посмотрим. А может работать? Ну, я думаю, что вряд ли. Там написано у них расписание, и когда, и чего где-то было у них там. Не знаю, сейчас есть, нету. Вот тут вот бюст Ленина. И с какой-то стороны вход, с какой-то выход, я не помню. Или с одной стороны вот там теперь. Может быть, кстати, там вход, а... а... А? Да, скорее всего, вход там, потому что... Да, да, да. Да, здесь. Ну, расписание, наверное, все-таки там. Геторическо-культурный музей в Разливе. В 1964 году построен. А реставрирован в 2006. -м. И вот здесь вот, такой нехреновый бюстик. Ну, на самом деле, по-моему, пластиковый или какой-то. А нет, железный. Чего там увидели? А я не помню, надо историю посмотреть. Он же в ссылке был, что-то хрен узнает, не помню. Сейчас мы пройдем туда, на берег. Тут особо так снимать-то нечего. Вот, кстати, новый памятник. Судя по всему, потому что в семнадцатом году было сто лет партии коммунистической, но это не только ПРФ, которая здесь, а КПРФ как бы поставила этот, ну, компартия наша нынешняя поставила памятник столетию Ленина вот здесь. Раньше я помню, что не так давно я здесь даже гулял, но не в семнадцатом я помню а раньше, наверное, все-таки не было здесь, здесь просто лес был. Вот дополнительно еще поставили. Сейчас он на берег туда сходим, к причалу. Вот как я и говорил, вот он паром здесь есть, плавает, ходит, точнее, и автобусы все расписание есть. Паром сюда как бы до причала, Ну, не знаю, действует он сейчас или нет. Но, скорее всего, я думаю, что, ну, не, не зимой, конечно. А, летом сто процентов, наверное, ходит. Где? а зимой да ну я не знаю пусть не пустят раньше делали да, да, да. когда-то да. можно было гоняться здесь в машине прикольно ну и сейчас я думаю что дойдем обратно тут уже снимать особо нечего и поедем дальше прокатимся уже так финальную откатаем настроечку чтобы более точно у нас все происходило Но ну, в принципе и так все нормально но закрепим все это дело ну и поедем уже дальше я думаю откручиваем чтобы потом темнеть начнет все остальное но я не знаю где там же будем откручивать или посмотрим если получится да? ну решим в общем я еще поснимаю вот кстати расписание если кому-то интересно не Знаю, видно. А как он работает вообще музей? А? Музей как работает? Музет работает до 6 часов, касса угу. до 26. Ага. И как бы а выходные и не выходные. Выходной среда. А понятно. А так каждый день с 10 до шести. Ага. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Будем знать. То ребят спрашивали, а я как бы не знаю, как раз заехали, посмотрели. А. Да, вот а сейчас я вам О. Сейчас нам еще что-то дать должны. Во, спасибо вот смотрите, большое. У нас осталось только на китайском. Да. Ну вот здесь вам ну, расписание есть, да. Здесь наш сайт. Там ага. Расписание всех площадей. Все, все, понял. Спасибо большое. Да, до свидания. А? Не, не, не были. Ну я может быть был, когда меня в пионеры еще принимали и все. А? Ну проходили мы туда, да, да, да просто посмотрели спасибо большое до свидания у нас или на китайском месте видите кстати китайцев очень много приходит они интересуются ленином потому что у них тоже компартия и как бы часто приезжают сюда и кстати они очень часто еще стали приезжать в кронштадт туда где лодки стоят и все остальное тоже я помню в прошлом весной был с ребятами Возилах туда и там прям по автобусами они гоняли туда-сюда так что вот есть и сайт у нас и все остальное телефончики но правда на китайском все так что если кто хочет можете сгонять сюда посмотреть ну, ланька мы дальше продолжим там уже в машине вот все катаемся, уже уехали. Сейчас там, до определенного места развернемся и уже скорее всего я думаю на базу поедем ну, тут, как бы особо снимать нечего потому что стандартный в общем-то мотор единственное только что волны стоят и все форсунки у нас стандартные они начинают упираться ну, как обычно в предел на высоких оборотах ничего не поделать но опять же я напоминаю это временный вариант Потому что то, что сейчас продают, это... Ребят, приехали, вон, открутили там датчичек, сейчас заглушечку поставят. Ты там заглушка или лямда? Уже... А? Ну да, там она как теперь заглушка Здесь Ну потом, заглушка да. В принципе, обычный полторашка. Пять у тебя эти, типа, блин, высоковольтники что-то вылетают. Да? Ну да. Странно. Полторашка обычная, то есть да. мотор такой уже подушатанный, он уставший. У тебя пробег-то на нем какой-то здоровый, да, уже? 150 тысяч, ну, да, в режиме, в режиме Да, и он именно в режиме нормальном, Дубас. дубасине, ну и обычный, то есть тут паук, ничего тут такого, ну и валики, все это, я говорю, временный вариант, потом будет другой мотор здесь в этом кузове стоять, пока да. так откатали, чисто на время, чтобы ехало, да. не жрало да, и, каталась, и, и дубасило. Сейчас я прошью его родной, родной блок и поставим, и уже все, можно выезжать. Вот, в принципе, все. Надо отключить теперь. Так что откатали сегодня машинку. Но ну, это такой даже не откатка, а такой прогулочный режим. Ну и плюс показали достопримечательности вокруг Питера. Э -а не ну не забывайте ходить под видео, там все ссылочки у меня на драйв контакт, опять же подписываемся колокольчики, чтобы приходили оповещения, ну смотрим новые видосы в общем всем пока и до новых встреч